И постепенно, постепенно, я выискивала литературу, и, каких, и очень же много литературы именно по безлекарственному оздоровлению, скажем так, да, по тем же бадам. Значит, читаешь американца, Чарльз Израиль, обязательно поворот. На восток. Он говорит о китайской медицине. И тоже говорит, нам от природы дан совершенный механизм. Так он наш организм назвал. Совершенный механизм. И чем раньше мы начнем о нем заботиться, тем счастливее проживем оставшиеся годы. Цитирую, как бы, ну, в переводе, но дословно. Это а, а, вообще о чем говорит? что никогда не поздно, потому что я знаю, когда вы кого-то приглашаете, да, прийти познакомиться с продукцией, говорит, да, уже сколько вот прожил, столько и хватит, поздно. Никогда не поздно. И я о, в этом убедилась. Но о, случилось еще такое. Значит, седьмой, восьмой год, сетевики, народ активный, в Москве они ходят по кругу, как новая компания, нужно же в первые сотню войти, тогда это гарантированный доход, заработок. А потом как-то десятый год поутихло. И я решила, что такое нужно сделать. Мой младший внук увлекся парашютным спортом на военном аэродроме, а я, значит, ну, имею по мужу, отношения к армии. И однажды, значит, он то с километра прыгал, как солдатика учат, а то привез видео, и мне показала, дочка с зятем были в деревне. Мы там купили избушку, дочка увлеклась, и слава Богу. вот. И они приехали, и он, значит, вот все это прокрутил, и говорит, 4 километров в затяжном прыжке, а я уже ведь кардицепсом занималась много лет. Думаю, эти четыре километра меня заворожили. Ну и я, значит, к нему, я говорю, так, это, Петя, там есть, а мне 72 года, была молодая, глупая Я говорю, Петя, ограничения по возрасту. Он, значит, на компьютере набрал, говорит, нет а что, а что, а что? Если бы я проговорилась, и он догадался, они бы меня батареи точно приховали. Ну, ненормальная бабушка вообще-то, да. И я проговорилась в Уфе. Пока я там по Уралу... Как там Чапаев, герой да, по Уралу. И я ходила по этим местам. Приезжаю, господин Юфей... Прибыл из Китая, ему уже доложили. Ну, на Украине говорят, ну, я как брехня по селу пошло, значит. Все же перезваниваются. И он говорит, алла маме они мне, фамилию трудно мою. Вот нам китайские элементарно, да? Запоминать. Я алла а, маме. Ну, я... Вот это как эта точка называется? Хуантя. Хуан Хуан Я теперь уже так, чтобы культурно говорю, а мне до хуантял. Если там кто-то меня как-то обозвал. И все понимают, все же китайские уже знают. Ну, короче, говоря, дала маме, вы что хотите, с четырех километров? Я говорю, там же кардицепс растет. Да, в Тибете, на этой высоте. Как-то породиться захотелось. Ну, захотелось вот стряску какую-то дать. А тут пошли торфяники гореть, это 10-й год, леса, торфяники. Потом пошли дожди. Время подпирает, скоро большой сбор, там где-то на тысячи человек, по-моему, восточноевропейский филиал. И уже, значит, это, я наобещала, в общем, отступать было. Некуда позади фахов. Я с собой взяла, значит, знамя полка нашего. С какого-то дядьки сняли комбинезон, потому что женского там на меня уже не нашлось, да. Но сбежалась толпа, а что, а что. Ну, так, в принципе, видно яркое солнце было. Поняли, что мне все-таки не 16. Вот, и только через врача. Я захожу, а женщина говорит, и что вас на подвиг потянула? Я говорю, вот так надо. Если вы не разрешите, на первой березе повешусь. Ой, не надо. Ну, говорит, кардиограмму снимем. Сняли давление по мере. С нагрузочкой еще раз кардиограмму я там что-то там это покрутила. А потом говорит еще энцефалограмму. Но, честно, я вам скажу, в анкете я не указала что я прошла через онкологию в 38 лет, что у меня хронический, ну, у меня ревмокардит с 15 лет, процесс, что я после операции в онкологии в 38-40, я уже заслуженный гипертоник Советского Союза, что у меня в 2002 году уже я занималась вот кардицепсом, но еще так нерегулярно, еще только знакомилась, 2002 год, но две смерти в один день в семье. Там все ритуалы соблюли, но микроинсульт у меня случилось. Все это я скрыла. Вот иногда и вранье бывает на пользу. Ну что поделаешь. Значит, разрешили мне. Разрешили, мы зашли в кафе перекусить. Много перед прыжком нельзя есть. Сидела девочка с мамой и говорит... Вы не боитесь, я говорю, детка, среднюю продолжительность жизнь женщин по России я уже перевыполнила, я уже ничего не боюсь. А буфетчица показывает на меня, и внука спрашивает, это ваша группа поддержки? Нет, это я группа поддержки, и бабушка будет прыгать. Я тут 10 лет работаю, я боюсь и все такое. Но я пошла, прыгнула. Молодец. Да. Замечательно Вот я видела ветер И даже в ролике Ну как это Вот видела его, потому что Полторы минуты, двести километров в час Да, без Там стабилизационный парашютик Чтобы можно было снимать Ну конечно <с> Радовалась бабка Вот ну, Прокладки у нас хорошие, <смех> прочее, да. ну, обошлось вообще, чистенькие остались, все, а бывает, бывает такое они там, а иногда спрашивают вам, как нужно стирать, вот там у нас, значит, а. где это сделать? Нет, все обошлось. Ну, и потом, значит, не так давно празднуют мне, широко празднуют в компании, я очень благодарна. Мои скромные 80 лет. Я прощалась с молодостью, потому что наступала зрелость. Наконец-то. Наконец-то, Наконец да, думаю, ну, может, угомониться она там да, в зрелости. И одна из наших лидеров меня спрашивает. Ну вот, Алфина, в 72-м году вот, стряхнули компанию, а в 80... Ну, язык мой враг, мой иногда. Вот так проговоришься, а потом исполняй. Я говорю, наука идет вперед. 90 лет двойню рожу. Именно двойню, потому что когда... вот Я говорю, ну возьмут вот как ДНК, да? Вот почему у вас ни одного мужчины нет? Перевелись в Сибирь, мужики. Я в каждом городе, значит, вы. Я говорю, вы думаете, я приехала учить вас? И мы там, есть книжки, научитесь. Я говорю, ищу донора взять со щечки. Вот. И, значит, иди сюда, как зовут? Я, лучше все меня фотографировала. Вот, таких средних лет. Алексея. У меня мама Мария Алексеевна, мне нравится. Отчество у наших детей будет красиво. Потом спрашиваю, как мы смотримся. Ну все, ох, супер, супер. Дети будут красивы. Да! Ну, в общем, один раз только облом случился два года назад в Северной Осетии. Сидел молоденький мальчик, осетин такой, чернявенький, хорошенький. Вот, Оказалось, он был с молодой женой, но, слава богу, со старшей сестрой, которая уже обо мне немножко знала. И когда я его вызвала, он, смущаясь, имя сказал и сказал, ну, сложное отчество там как-то там, Али Меглик не знаю в общем а, ну ничего как-то справимся но потом уже его жена ко мне подошла в говорит, вы знаете я сначала хотела уйти ну но, а, потом поняла что это шутка да это шутка ну вот про прыжок-то пошутила пришлось же прыгать наука правда идет в и тут наша Светочка, теперь она вот у вас директор сибирского филиала, значит. Ну, надо сказать, что настолько деликатные китайцы, они иногда верят тому, что мы говорим. И она как-то вот... Я говорю, да, сказала. Но самое интересное, пошутила я во вторник, в четверг телефонный день у меня, я говорю, позвоночный день, Иркутский братск откликнулись. Говорят, правда? Я говорю, ну правда, что я сказала? Вот, ну мне уже имена предлагали дети. Да, а Света у меня спросила, я говорю, ну в общем-то все может быть. Я говорю, компания поможет воспитать, все-таки 90 лет у меня будет, она ну и поможет. Так что, дорогие друзья, партнеры, я и на вас надеюсь, если у меня появятся какие-нибудь рыженькие, чернявенькие, ну уже какое-то, кто даст вот, вот Том я же говорю, не смущайтесь, это же святое, это безгрешно. Мой мазок щечный, да, петель, твой, ДНК, там пробирочки, все такое, инкубатор найдем. Ну, шутки-шутки, но говорят, у каждой шутки есть доля Шутка. шутки. Остальное правда. На нашей продукции, наверное, все-таки все возможно. Вы знаете, очень редко ко мне подходят, потому что уж очень такой деликатный вопрос с бездетностью. И у нас же за эти годы, мы когда уже насчитали сотню кардицепят деток, невынашиваемость там, трубы, ну всякие причины, да, и ничего не помогало, когда подключали нашу продукцию, все это случалось. И вот лет пять назад во Владимире, это совсем рядом со мной, я в области живой, как раз по этой дороге, подошли две женщины. И я с ними отдельно с каждой говорила, и в общем еще какие-то советы давала, все расспрашивала, говорю вообще нужно пару консультировать, и можно, значит, все такое. Но одна даже рыдала. Через год мне звонок из Владимира. Помните их двух женщин, которые вот по бесплодию? Я говорю, конечно, помню. Алла Федоровна одна от вас родила. Ну, пока алименты, значит, без моих алиментов живет. Но вы знаете, это действительно, и самый первый случай у нас был в Литве. Успешный бизнесмен. Понастроил всего. Бизнес в Швейцарии в Австрии. А, значит, ну и уже как бы хочется наследство кому-то передать, да, этого вот ребеночка. Я так знаю, я видела Катюшку в Новотроицке, я видела Ксюшку в Новокузнецке, это самые первые наши кардиципята. И многих уже видела. Опачки, целую, люблю я их маленьких. А теперь уже вот правнуки, дожила в счастье большое, да. Ну, бизнесмену очень шибко хотелось детей. Лечился в Швейцарии в Австрии, ничего. Все причины были исключены. И появился кардицепс в Литве. Он пришел, мы только начинали ему, объяснили частный кабинет. Ну, в общем, посмотрели сперму. Там, значит, их мало, хвостиками не крутят вообще никакие. И вот, значит, дали э, ну, типа трех драгоценностей, это да, и другое было название, это предыдущий проект. И тоже мы э, начинали только и боялись, потому что там четвертинки там, да, с малых шли, значит, к флакону. А мужчины по-разному относятся. Вот он читает, что тут по три таблетки два раза в сутки и это потом всяко бывает ну, без проблем больших но все-таки лучше всю ченфу начинать с одной если кто-то да. начинает и он прочитал что пить по флакону два раза ему там две коробочки дали но мужчин нет все тут с паспортами значит а он прочитал что один два флакона в день чего там мелочиться? Выпил и э, на супружеском ложе получил первый эффект активный. И через э, 8 флаконов всего пришел и говорит, дайте еще, потому что очень хороший результат. <свят> Ему дали еще. Проходит какое-то время и э, э, одну из наших партнеров, она э, доктор, по телефону не в ее день, это частный кабинет, вызывает. И, в общем, ну, чуть-чуть я красочки добавила, расскажу. Значит, старенький профессор, стоит смущенный этот молодой человек, профессор довольный руки потирает, а его жена в микроскоп смотрит. Значит, результат. Посмотрит и обливается слезами. И это Наталья, врач, говорит, я посмотрела, если раньше это один-два в поле зрения, да так такие вообще никакие, а тут, говорит, все поле. Но я по-своему пересказывала. В общем, там римские легионы. Место. И я у Натальи спросила. Я говорю, а впереди вот такого не было. Китайский. Ну, в общем, да, вот так у нас и дети получаются. И получается даже и от меня. Вот. Значит, действительно продукция эффективная. Но самое интересное, какую бы компанию, а я когда искала вообще, для себя искала, только для себя, я не собиралась там как-то работать, я обнаружила так, вот новая компания открывается, сразу 10, 15, 20, 25 продуктов. Проходит короткое время, там уже 100 потом 250, есть компании, где уже по половиной тысячи, американский продукт, все как бы на западный лад для сердца, для желудка, для там, еще какой-нибудь системы, да но все вот по западной медицине. И, конечно, там консультации, там а, глупость мы делали, мы читали лекции по медицине а, от одной, крупная бизнесменша американская, она у всех знаете, Maritei Косметикс, да, у нее тоже книжки, у меня дочка немножко занималась, и я прочитала у нее в книжке, что если значит, в какой-то аудитории почитаешь 60-х популярных лекций по медицине, то каждый четвертый особенно женщина, уже считает себя врачом. А то, что с 17 лет закладывается, да, и клятва Гиппократа, нет, у них это все ерунда, вот это значит так, и такие случаи были даже с кардицепсом. Она по 3 мл попила флакончик, там, ну, в общем, месяц по 3 мл, заметили, что она стала активная, а вы знаете, это ведь действие плацебо. Налей воды в пустой флакончик, скажи, и временное облегчение будет, потому что многие же Состояния у нас психосоматические, да, и подружкам она, значит, и говорит, вот 30 миллилитров, да, во флаконе, это на 10 дней, вот три флакона, в общем, цену добавила, мы же не продаем, да, мы подписываем партнеров, мы объясняем, как нужно. Ну, короче говоря, она-то, значит, какой-то такой для себя результат получила, там, бантиком бегала и развеселая. А подружки собрались через месяц, и, в общем, это я пятачок-то и натерли, и нас обманула. Потому что я потом образы придумала. Вот, допустим, да, мода на часы ходите. Вы подтянули гирю, там сзади механизм это все, вот, да, вы как бы туда энергию добавили, но маятник-то стоит. Если вы чуть-чуть его тронете, он тик-так, и стрелочка даже на секунду не передвинется. Если сильно, он как бешеный там 3 секунды, а потом выравнивается и идет. То есть машину э, залили бензин в бак, но если зажидание не работает, то это как бы машина не поедет. И почему... Э, продукция это обладает всеми тремя свойствами, которым живет клетка. Только три, три единая, да? Она получает питание, это называется, восстанавливается, она вырабатывает, распределяет энергию, и она очищается. Если одно что-то убрать, клетка умрет. Но одно дело российского, западного производства БАДы. В России только есть биорегуляторы, но они из животного сырья, и не пошло это. Я с разработчиками встречалась, но я как бы, ну, по профессии это к некому такому буквоедству, к занудству, да, ведет, потому что нужно все объяснить. А я с разработчиками некоторых встречалась. Но биорегуляторы это совсем другое. Многие БАДы – это замена суточных доз витаминов, mm -hmm. там еще каких-то активных веществ. А, э, извините, месяц пьешь, вы знаете, что если назначают поливитамины на месяц, то последнюю неделю нужно постепенно, ну, летчики говорят, по глиссаде, да, mm -hmm. снижаться, потому что отмена может дать э, дня на несколько дней, ну, вот как как у наркоманов, да, ломку. То есть организм должен сам включиться. Зачем его загружать чем-то, и чтобы он вместо работал, да, нужно, нужно вот это зажигание включить. И мы ведь, вот когда мне звонят уже там проблемы с четвертой степенью, да, злокачественных новообразований, еще с другими тяжелыми заболеваниями, я всегда говорю в любой религии уныние очень большой грех и человек не знает какой он даже не подозревает какой потенциал у него заложен и э, его просто в это нужно поверить и принимать правильный продукт значит у нас ассортимент небольшой работать с этим легко но бывало так что ну, любят люди консультации сейчас я говорю вы знаете я не консультирую у нас не больница и у нас не медицинский центр я даю советы и говорю что если бы была возможность там всю аудиторию ну как бы проконсультировать да я ведь в принципе примерно одно и то же каждому да а диагнозы разные. Значит, потом они соберутся на крылечке и скажут, ну вот аферистка из Москвы приехала и действительно, значит, бред какой-то несет, лишь бы из нас вытянут деньги. Это не так. Это совсем не так. Я вам приведу пример. Я, значит, выходит лет 8-9 была у вас. Это было какое-то старое здание, и там какие-то... Ступеньки уже старые были, и я упала на коленку, и долго не могла встать. Кто-то даже немножко так сзади говорит, ну сколько можно стоять на коленках. В общем, я поднялась. Потом-то выяснилось, что я коленную чашечку все-таки разбила, и там трещина была. Но я с 15 лет ревматик, и все по медицинской науке. Через полгода упала на колени, но стал заскакивать пальчик, ну и так далее. Я знаю, что я ревматик, значит, потом уже колено разболелось. И мои коллеги по институту еще как бы мы общались. Значит, так, становитесь, во-первых, трость. Я говорю, спасибо, сначала трость, потом костыли, потом инвалидная коляска, а потом просто лежи уже и заготавливай, значит, тапочки белые, да? Я говорю, нет, мне это не подходит, я знаю, что... Нельзя себя щадить, все равно двигаться нужно, если суставы болят. Так можно закостенеть, в общем-то. Дальше, становись на квоту на коленные суставы, потому что долго ждать, они дорогие, и вообще сразу на оба. Ну да, ноги-то одного возраста. Я сказала, мне это тоже не подходит. И мне пришлось... Четыре дня пропить нестероидное противовоспаление. Это нормальный подход, когда есть тяжелое уже обострение. И, ну, не будете же гнойный аппендицит лечить настоями травок там, или какими-то таблетками. Да? Опять я вам одно высказывание генерального директора Всемирной организации здравоохранения. История длинная, я только его высказание вам скажу. Это 1974 год. Мировая медицинская общественность отрицательно откликнулась на призыв ВОЗ применять совместно официальную, эту доказательную, как они говорят, медицину, то есть интеграцию двух медицин – современной и всяких разных народных, древних. Встретили в штыки, на что генеральный директор, такой академик был, немец, он сказал – только врач с узким кругозором не способен понять, что этим двум медицинам есть что взять друг у друга, дословно вам говорю в переводе. Но он дальше здравую мысль продлил. Однако, сказал он, ни один здравомыслящий человек не станет отрицать, тем более врач, не станет отрицать достижений современной медицины. Есть тяжелое заболевание, требующее вмешательства медикаментозное, потом можно переходить на нашу оздоровительную продукцию, что я и сделала. Я э, сняла, в результате, коротко вам скажу, я сняла ревмофактор у себя, что официально, у меня внук уже десятый год работает, он субмедэксперт, ну свежие мозги медицинские, врач, и жена его врач. И когда я там объясняла, почему мы уходим от аллергии, потому что есть научные работы, кардицепс очищает кровь от циркулирующих иммунных комплексов. И когда я задумалась, а как же я ревма у себя убрала, официальная официальная медицина считает это аутоиммунный. Да? И ряд аутоиммунных заболеваний после удаления щитовидкой, да? люди без тероксина многие живут. Я раньше могла объяснить только с точки зрения УСИН, но с одним человеком в Москве, он там химик какой-то, вот так за 70 чуть-чуть ему. И я привыкла, что уже у нас аудитория постоянно иногда ходит, что уже УСИН знают. Я говорю, ну с точки зрения значит, УСИН, значит, кардицепс работы есть, достоверная значит, восстанавливают ткань почек и печени, а, значит, почки мать-печень, печени, мать-сердце, значит, почки бабушка-сердце, ну и мама с бабушкой, да, они ребеночка-то выписывают, И я говорю, они вот образуют внутри тоже такой треугольник, а сердце, я говорю, регулирует эндокринную систему. А человек, значит, химик и там вам это... В общем, знаете, с ним случилась истерика. Его отпаивали карпал, Карвалон, он мне стал кричать, что я тут это, мутную воду, тут, в общем, туман напускаю, и все такое. Ну, вчитаться нужно, да, вначале это удивительно. Один э, немец, я его тоже привожу, его высказывание, Рейки Он занимается оздоровительными, дыхательными практиками. И все равно поворот на Китай. В основном на традиционную китайскую медицину. И он там тоже, во-первых, говорит об очищении, безусловно. И так далее. И тоже поворот на Китай. И очень много таких высказываний, которые, в общем-то, хорошо мотивируют. Я в течение... Значит, первое время, когда процесс острый, тут э, это и при ковиде, нам удавалось за три дня снимать ковид полностью, но это э, любой эликсир, который под рукой, но ну, сразу 4 флота. То есть на любую инфекцию, врачи знают, это к антибиотикам относится.